Приветствую всех из Финляндии! Сегодня речь пойдет о витражном окне, то есть окно-дверь, окно его назовем так, это большой размер, огромная, то есть стоимость баснословная, 15 тысяч евро, стоит одна штука. Здесь парный дом, то есть соответственно их две, и строит здесь семья одна, а не две семьи, поэтому они будут либо продавать вторую половину потом, либо они будут задавать ее в аренду, но строит это одна семья, поэтому 30 тысяч. То есть дверь, конечно, классная. классная. Открывается при помощи защелки. Барашек нужно повернуть. Просто. Затем ручка опускается вниз. В этот момент дверь вся, механизм, приподнимается. То есть, я так понимаю, колесики там приспускаются вниз. А так все стоит. Когда колеса убраны, она стоит на уплотнительных резинках. И откатывается. То есть... Она очень тяжелая, и катить ее достаточно нужно прилагать усилия все-таки. Если разогнать, то она очень сильно стукнется. То есть, по большому счету, открыв ее, ну, вы видите, какой размер. Открыв, можно, я не знаю, выйти на террасу. Здесь терраса будет спереди. И рассматривать все. Пользоваться, ходить туда-сюда, но я скажу так, что при всем том, что она классная, она здоровская, на мой взгляд это бессмысленно, вот это не для этих проектов, это премиум класс, и соответственно должно быть все, что касаемо премиум, все, что касаемо огромных стекол и так далее, то есть это должен быть изначально премиум участок. Если у вас как здесь или в другом месте, ну какой здесь вид? Вид на соседа. В другую сторону я потом вот покажу, сделаю специальное видео отдельное про дома, аквариумы. Так и назову. Здесь, то есть, это один участок, поймите. Он там где-то 15 соток, наверное, может немножко больше был когда-то. И это был один дом здесь стоял. В итоге этот дом продали. Ну, участок купили, дом сломали и построили два парных дома. Вы можете представить, что у владельцев этого дома практически не будет э, газона? И зачем здесь делать этот, э, такое окно? Я понимаю, это оправдано в том случае, если у вас действительно шикарный вид на озеро, на воду, на реку, на долину, на, э, на что-то, где у вас не на соседа. Вот главное, не на соседа. И чтобы не было возможности, чтобы сосед там построился. Иначе у вас будет это все закрыто и так далее. То есть смотреть, ходить, вот, ну в общем, играть роль гуппи, я не знаю, по-моему, такое себе удовольствие. Хотя, если вы экспедиционист или, или вам не хватает внимания, то почему и нет. В данном случае, я считаю, это не оправдано совершенно. Простое окно таких же размеров стоило бы в три раза дешевле. То есть, и здесь рядышком есть дверь, через которую можно выйти спокойно и так далее. Причем, эту дверь уже меняли, привезли, то есть, парный дом должны быть, скажем, зеркальные. В одной части все правые, с другой стороны там все левые двери, вот так вот примерно происходит эти завод производитель сделал две одинаковые скажем две левые там, или две правые в общем приехали поменяли эту дверь вот именно эту с этой стороны но как выяснилось про приехал сказал что блин поменяли то не с той стороны то есть нужно было та была в той части неправильно то есть но они изначально сделали ошибку они поставили дверь смонтировали э не помню уже как но в общем смысл в том что мы монтируем обычный обычный монтаж у нас происходит двери или окон на толщину гипсокартона вовнутрь то есть к этому бруску мы еще прикручиваем лист гипсокартона кусочек и на эту толщину делаем заподлицо то есть у нас дверь или окно оно выступает вовнутрь потом гипсокартоном закрывается она становится ровно и просто обналичивается все здесь они сделали что-то не то я уже честно говоря подзабыл как то есть когда они приехали я им сказал что нужно поставить вот так вот заподлицо с бруском и здесь будет заходить гипсокартон на вот именно на коробку немножко там буквально 2-3 миллиметра до 5. И так далее. Это определенные сложности. Этот дом вообще в целом очень много имеет узлов и много сложностей. Всевозможных. То есть я уже здесь чирикаюсь э, по времени больше, чем запланировано. Я не знаю, ну как минимум в два раза. Хотя еще нужно будет потратить еще одну часть времени. Это очень много. Вот. Поэтому поставили они эту дверь правильно. Ту те ворота они переставили, заподлицо сделали. И приезжает э -э, прораб, говорит, что, блин, они ошиблись. Им нужно было заменить ту дверь. То есть, ребята потратили целый день. Целый день. Они разбирали, естественно, же они не будут со стеклопакетом привозить. То есть, они со старой двери сняли стеклопакет. Поставили в новую. То есть, это вот разбор, перебор и так далее. С той стороны они все вырезали, весь крепеж, все монтажную пену и выдвинули вовнутрь все это опять запенили то теперь им придется сделать оба окна снять и поменять их местами то есть блин чудеса да и только вот. но такое тоже бывает встречается это стройка это люди что делать но ну, один не спросил другой не сказал так всегда и происходит вот. поэтому вот такие вот дела ребята Окно классное, конечно, но ему здесь не место, на мой взгляд. Не с таким видом. Смотреть тут некуда, поэтому даже и окна этих размеров тут тоже не к чему. На этом я хочу закончить данное видео. Пожелать всем удачи и до новых встреч.